Еще одна красноперая красотка. Иди сюда. Карасик. Вот такой небольшой. Мы его конечно же отпустим Хорошенькая Садок солнышко по чуть-чуть начинает пробиваться может все-таки выйдет а то я уже реально блин немножко подмерз хотя если поем меня такие теплые но просто куртка у меня ветровка больше это дождя, она не сильно греет и одна толстовка под низом все этому хочется солнце хочется тепла какая красоточка камера ближнего вида разрядилась поставила ее пока на зарядку вот смотрите какая влетела солнышко начало выходить может из-за этого она активизировалась так такая красоточка ух будем надеяться что сейчас солнце все-таки выйдет на постоянной основе я немножко подсогреюсь и рыба начнет гулять в полную силу ну и кушать соответственно это получше чем предыдущая только что вообще была такая маленькая ну, тоже размер такой себе ни о чем надо было с собой хотя бы взять в термосе чай сейчас бы уже согрелся я просто не особо люблю на рыбалку брать там, еду чай может что ну, я обычно там, до 12 и все. Вот, что-то пошла рыбка. Вот до 12 и все. И возвращаюсь. По чуть-чуть начинаю согреваться. Хотя, конечно, если было бы чай, было бы лучше. Я просто не любитель брать с собой еду, либо там термос, что-то такое, рыбалку. Потому что я обычно там до 12 и все. Долго не сижу. То есть я не успеваю проголодаться, я как раз приезжаю. Домой и кушаю полноценно. Но сейчас бы я, конечно, не отказался от этого, от горяченького чая. Оп. Еще одна. Почему они там стоят чуть дальше от этой ряски? Если ее перекидывать, то рыбка будет клевать. Хорошая, хорошо, что срывалась в лодке, потому что зацепил я ее, видно, совсем чуть-чуть. Вот. И вот такая красная перочка у нас в садке. Так, сейчас опарыша освежим, потому что этот уже обсосали полностью. Сейчас уже камера немножко подзарядилась, моя включу крупный план, будет поинтересней. Ох, ребята, вот это, вот это маман влетело! вот это классная, смотрите какая, огромная красноперка, больше ладошки, Фу. вот это было круто, вот это она дала мне адреналина в кровь, а сразу тепло стало, смотрите какая красотка, Фу. вообще аж мурашки потело, какая красота. Сейчас нажмем нового опарыша и опять туда же закинем. Конечно течение далее уносит поплавок дико и камера ближнего вида не всегда четко ловит фокус. Потому что поплавок двигается и приходится ее постоянно поправлять туда-сюда. Ох, она классная я только что была давай давай давай давай давай да, после такой мамашки вот такие когда заходят блин не радует хочется еще почувствовать этот адреналин блин реально аж тепло стало Иди сюда. О, о хорош карасик. Хороший карасик. Уверенная ладоха. В садок. Но ну, сегодня рыбалка просто обалденная. Она меня радует. Безумно. Хоть и прохладно, но все же. Хотя, с другой стороны, у меня много зрителей, которые с России, соответственно, они, наверное, сейчас будут смотреть и думать, блин, чувак, у тебя на улице там плюс 10, плюс 15 в ноябре, и ты говоришь, что холодно, в некоторых наверное, регионах России уже там и снег выпадал, и минусовая температура. Поэтому, ребят, ну уж извините, у нас в Украине, да, такая погода. В этом году осень нас просто безумно радует. Два дня назад температура была, чтобы понимали, плюс 22, плюс 24. Понятное дело, что мы в кофтах ходили. Оп. Еще одна. Мы в кофтах ходили, реально было очень тепло. Но сейчас похолодало поэтому не судите строго у каждого свой климат мне реально холодно оба на вот это да еще одна маманя а, класс ой блин Вообще просто море удовольствия, мужики, вообще. Ну и девушки, кто смотрят, море удовольствия получают от такой рыбалки. Фух. Обалдеть. И берет практически в лед. Просто дали течение, все, свежая вода, рыба пошла. Такая пиндюрка клюнула. Что ж тебе? Оп приспичила эта парыша. Мамку давай веди. Да, сегодня исключительно на парыш клюет. На червя ни одного раза не клювала, Только с подсадкой. В червя было две поклевки, но и две рыбы я вытащил. Все. Только чистая парыш сейчас идет как карась, так и красноперка только на опарыш иди сюда вот это хороший экземпляр не то, что предыдущие два это приятное так. и опять туда же Повторил. <смех> <смех> Повторил называется, да? Смотрите какая <смех> тюлечка. Даже камеры не выключаю. На течение просто моментально берет иди сюда ну такая чуть больше тюльки тоже отпускаем ее такая онлайн рыбалка у нас сейчас получается хорошенькая да, там плескается справа от меня тоже такие лапти но сто процентов красноперка не карась есть, рыбка гуляет солнце вышло пригрело чуть-чуть все она понеслась И опять тюлечка. Да, они там перемешку видно стоят. И тюлька, наверное, таким плотником там стоит, что не дает нормальной рыбе даже подойти. 40 и буду наверное, собираться воля камеры уже все уже третью батарею поставил на свою экшен она уже скоро сядет это уже подзаряжал скоро заканчивать. Иди сюда. Вот, приличный экземпляр. Если бы сегодня клевали только такие, честно говоря, я бы вот такие, я был бы доволен рыбалкой. Ну я и так ей доволен, причем безумно доволен. Сегодня просто шикарный день в плане рыбалки. Поэтому жаловаться мне грех. так вот. Ну, можно сказать, как из пулемета. хорошая, хороший так это у нас карасик такой небольшой наверное давайте его отпустим Чтобы возиться с карасем мне не хочется абсолютно сейчас да, наживлю причем да глубина у меня сейчас где-то сантиметров 60 И взял карась рыба которая должна брать со дна что-то такое а? а там плескается рыбка но туда я выходить не хочу потому что реально там блин такой ветерок я тут за камышами стою и то немного продрог а представляю что там было бы Это уже получше, это можно и забрать. Такая чуть меньше ладошечки, хорошая, мерная красноперка. Ой, блин. Рука уже, честно говоря, подмерзла. Постоянно снимаю, снимаю рыбу. сюда о, о о какая торпеда как стартанула. так сейчас помощью ножниц достану крючок ну все успокойся уже уже в лодке никуда ты уже не денешься кроме как в садок это было хорошо мне ой какая хорошая какая приятная блин но ну если такая рыбалка будет что нифига я через 40 минут домой не поеду меня жаба задавит такую такую рыбалку прерывать вот серьезно просто я так давно уже не был на рыбалке больше месяца не выходили у меня видео я думаю то кто меня смотрит заметили не было просто возможности теперь когда она появилась я просто хочу воспользоваться ею на сто процентов неплохая тоже такая симпатюлька как же это круто друзья еще очень хочется выйти покидать на щуку, на окуня. Мне кажется, что здесь окушок должен быть. Либо небольшая щука, травяночка. Потому что с утра видно гоняла малька. Ну, гонял малька какой-то хищник. Какой из них я не могу сказать. Но надо будет как-то попробовать. Либо здесь покидать, либо в протоках. О, иди сюда. Карасик. Ну, карасей мы сегодня в принципе такого размера Отпускаем сразу, поэтому. Да ну давай я тебя быстренько отпущу и продолжу ловить свою красноперку. Я тебя отпускаю. А то вцепился в этот крючок. Нет, да, и все. Вот. Поэтому я думаю, здесь можно будет покидать на щучку. Пускай небольшая, но она, понятное дело, будет сразу отпускаться. Если хорошую, получится зацепить. Вообще будет отлично. Поэтому. Вот в планах у меня на ближайшей рыбалке именно хищник. Это а я много уже раз обещал, и все никак у меня не получалось. То работа, то еще какие-то проблемы. Я думаю, вы сами понимаете, что у вас тоже, наверное, такие же проблемы были. Когда хочется поехать на рыбалку, все, вроде уже ничего не мешает, но похода подвела. Иди сюда, иди, хорошая, хорошая мирная красноперка, интересно, как там сегодня дела обстоят у тестя, тоже ловит или катается, у нас с ним постоянно <laughs> такие батлы своего рода, кто больше рыбы наловит, то он меня подкалывает, то я его подкалываю, в общем веселый у меня тестя 10. Вот что за беда только надевая нового парыша, он сразу ее обладает. Просто он как Ой, просто как тряпочка становится. Хотел сказать по-другому, но не буду на камеру это говорить. Хотя бывало, конечно, срывалась у меня нецензурная лексика но я считаю что более правильно это когда все таки нормальный литературный язык эмоции бывают зашкаливают но надо находить слова которые в принципе по смыслу такие же но менее брутальные потому что могут и дети смотреть зачем это слышать ой хорошая хороший карасик ну, такого карася, наверное, блин, и заберу. Ну, ладошка. Ладошку мы сегодня берем. Все, батарея на второй камере ближнего вида села. Заряжать я ее уже не буду, потому что сейчас уже домой буду собираться. Напоследок. Еще несколько штук поймаю и все. Все, друзья, на сегодня моя рыбалка закончилась. Сейчас я вам обязательно покажу, что я поймал. рыбалка остался доволен. Красноперка была... Ее было много, она была разная. И много было крупной красноперки. Карася было чуть-чуть. В основном всего я отпускал. Там ну, штучки 4 у меня. Карася, которого я взял, это, это примерно ладошка. Может, чуть больше ладошки. Рыбалкой доволен на 100%. Красноперка порадовала. Там такие мамки улетали, что просто заглядение. То есть... Сегодня 1 ноября, как я уже говорил, и осенняя рыбалка сегодняшняя меня просто дико порадовала. Вот сейчас я обязательно покажу вам свой лов. Так, посмотрим, что я сегодня здесь наловил. Рыбы реально до хрена. Красноперка, вы видите, какая. Сейчас немножко вода уйдет. Я вам покажу поближе вот смотрите вот это мой сегодняшний лов 0 ну, килограмма 4 точно есть и рыба вся очень красивая хорошая то есть на засол она пойдет аж на бегом он карасик видно один Надеюсь вам моя рыбалка понравилась. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, ну можете дизлайк ставить, но лучше тоже поставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока.